Сегодня я в очередной раз хотел бы с тобой обсудить новую работу летчика-спасателя на Барвихи РП, ведь ее недавно пофиксили и внесли некие изменения, ну а также поделиться с тобой некой тактикой, благодаря которой мы сможем поднимать буквально до 5 миллионов рублей за одни сутки. Ну а перед началом данного видео, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП, и чтобы принять участие тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового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 Рублей на третьем и шестом уровне желаю тебе удачи и приятного просмотра как ты уже знаешь данная работа летчика спасателя нам доступна с 15 уровня это официальная работа на которой мы с тобой устраиваемся в администрации области помимо этого нам нужны будут права на воздушный транспорт который мы можем получить спокойно в автошколе после чего мы приезжаем с тобой по метке к зданию мчс берем это задание арендуем вертолет за две с половиной тысячи рублей и отправляемся выполнять данную работу Спасать раненого человека самый долгий, самый дальний маршрут у меня занимал чуть больше пяти минут. То есть, это при условии того, если нас отправят с тобой куда-то вдаль, там мы спасем человека, после чего нас еще отправят не в больницу Барвихи, а в больницу Мурина, и потом нам придется возвращаться обратно в Барвиху к зданию МЧС. Этот маршрут у меня занимал чуть больше пяти минут. Но бывают такие маршруты, которые занимают буквально 2-3 минуты, когда раненый спавнится где-то в Барвихе или недалеко Барвихи, после чего нас отправляет опять же в больницу самой Барвихи, которая у нас расположена очень близко к этому зданию МЧС, где нам нужно будет издать вертолет. И благодаря этому у нас данная работа и выполняется буквально за две-три минуты. Но ну, в среднем мы с тобой будем брать 5 минут на выполнение данной работы. Также увеличили КД. Теперь КД примерно 10 минут после каждого выполнения этого задания. За каждого спасенного за каждое выполнение такого задания мы будем получать с тобой по 25 тысяч рублей. Ну и так как у нас теперь увеличили кд в 10 минут теперь мы можем выполнять с тобой за 1 час максимум 4 таких заказа то есть максимальный наш заработок составит 100 тысяч рублей в час плюс еще десятку уйдет на затраты но к этому мы вернемся позже теперь когда нам увеличили кд до 10 минут встает вопрос чем же заниматься все эти ближайшие 10 минут в ожидании следующего заказа и вот тут я тебе как раз таки советую отправиться на работу вора детали которая находится в той же барвихе не так далеко если у тебя неплохо прокачан скилл, то ты сможешь зарабатывать в среднем еще 25 тысяч рублей за эти 10 минут, выполнив задание вора. После чего ты сможешь снова вернуться и взять заказ у вертолетчика-спасателя, тем самым удвоить свой заработок в час. Также помимо этого ты можешь совмещать данную работу с рыбалкой, на которой ты сможешь зарабатывать еще примерно 20 тысяч рублей за 10 минут. Все зависит от того, насколько хорошо у тебя вкачан рыбак. А если у тебя еще есть VIP статус то то ты сможешь вместо 20 тысяч рублей зарабатывать сразу 30 тысяч рублей. И вот если как раз-таки работу вертолетчика совмещать каждый час именно с рыбалкой и с вором, делать все это по уму, если у тебя есть электросамокат, или, к примеру, у тебя есть арендованный автомобиль, который ты можешь спавнить абсолютно в любом месте, и благодаря этому быстро передвигаться по городу от одной работы к другой, то ты сможешь реально неплохо так фармить деньги. За один час реально выполнить 4 задания вертолетчика, съездить на две рыбалки и выполнить два заказа у вура детали и помимо этого опять же если у тебя еще есть VIP статус и ты пользуешься депозитом фармишь деньги благодаря депозиту то ты сможешь фармить еще так каждый час каждый пайдей примерно по 10-12 тысяч рублей плюс с рыбалки нам будет капать не по 25 а по 30 тысяч рублей но вот эти дополнительные доходы благодаря випки я уже предлагаю нам не плюсовать а наоборот за за счет как раз таки аренды того же вертолета покупки удочек покупки Гаечных ключей для вора, покупки наживки и всего прочего. Кстати, чтобы экономить время, я также предлагаю тебе приобретать наживку и гаечные ключи в огромных количествах у игроков в торговом центре. Довольно часто игроки продают их. Кто-то в свое время их нафармил, набагал, а кто-то просто-напросто накупил в огромном количестве и теперь продает чуть дороже оптом. Это довольно неплохо и довольно круто экономит твое время во время фарма данных работ. Короче говоря, теперь вертолетчика мы с тобой совмещаем либо с вором деталей либо с рыбалкой и благодаря этому данному способу увеличиваем свой доход в час в целых два раза возможно чуть больше у тебя будет уходить на это времени возможно даже чуть меньше все будет зависеть от того как ты реально будешь передвигаться по карте как ты будешь релогаться, спавниться и так далее но при хорошем раскладе чистыми ты можешь поднимать реально 200 тысяч в час следовательно на одном летчике если работать именно только спасателя мы сможем с тобой за зарабатывать максимум за одни сутки за 24 часа 2 миллиона 400 тысяч рублей. Но если мы будем это дело совмещать с вором и рыбалкой, также еще получать каждый пайдей, каждый час, деньги с депозита, благодаря вип статусу, мы будем с тобой фармить примерно 4 миллиона 800 тысяч рублей. А это уже почти 5 мультов за одни сутки. Понятное дело, что ты не будешь фармить целые сутки. то тебе нужно кушать, тебе нужно отдыхать, тебе нужно спать и заниматься своим делами но к примеру в тот же выходной ты можешь дико пофармить 5 часов а кто-то даже 10 часов и за это время поднять довольно неплохие деньги благодаря данному способу тебе реально можно просто фармить миллионы все зависит только от тебя от твоего желания и соответственно от твоего свободного времени Ну и не забывай чтобы у тебя всегда был какой-нибудь транспорт под боком чтобы не париться о том что твоя тачка ушла куда-нибудь на штрафстоянку или ее просто угнали тут я тебе предлагаю реально арендовать либо как какой-нибудь автомобиль в любой из аренд авто, или же здорово, если у тебя есть электросамокат. Короче говоря, я тебе советую пользоваться именно таким данным способом, когда ты достигнешь 15 уровня на проекте. Ну и зарабатывать свои миллионы.